Российский робототехнический комплекс Маркер прошел успешные испытания в качестве комплекса ПВО ближней руки для уничтожения малых беспилотных летательных аппаратов, БЛА, в том числе дронов Камикадзе. Сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия разработчика Маркера НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Мы провели целый ряд испытаний, связанных с противодействием БЛА, когда летят дроны, платформа их обнаруживает в автоматическом режиме и поражает с помощью тех средств, которые есть на боевом стрелковом модуле. Это ПВО ближней руки для поражения беспилотников на небольших расстояниях, — рассказал Дудоров. Дудоров отметил тенденцию применения дронов Камикадзе, действующих по программе, без связи с пунктами управления. По его словам, противодействовать таким аппаратам средствами глушения каналов управления затруднительно. Особенно опасными для охраняемых объектов, дорогостоящего оборудования и инфраструктуры могут оказаться групповые атаки таких дронов. Для борьбы с роями дронов маркер оснастили РЛС, способны распознавать воздушные цели селом малой площадью рассеивания и передавать их координаты в стрелково-гранатометный модуль. Затем робот следит за целью оптикой и поражает из штатного пулемета. Распознавание целей маркер ведет с помощью современного аппарата нейросетей, который после необходимого до обучения может это делать быстрее и лучше человека, — уточнил Дудоров. Он добавил, что у маркера хорошие показатели точности уничтожения летящих объектов. Мы проводили испытания на стендовых стрельбах, там, где стендисты стреляют по тарелочкам. Она имеет диаметр около 100 мм и летит на скорости порядка 90 км в час. Маркер уверенно работаем по этим тарелочкам с вероятностью попадания порядка 80% из карабина, сообщил исполнительный директор. Дудоров уточнил, что андроидная техника специально для маркера разработала алгоритмы эффективного поражения воздушных целей. Он также сообщил, что стрелковый комплекс робота в варианте ближнего ПВО может вращаться со скоростями 350 градусов в секунду. Таких скоростей вращения бегового стрелкового комплекса пока ни у кого нет, заключил глава компании. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.